Маткульт, привет всем! Друзья, позвольте вам представить Вадика Вологодского! Вадик, привет, дорогой! Привет. Спасибо огромное, что пришел к нам на канал. Вадик, действующий математик очень высокого уровня. Но ну, это я просто утверждаю как знаток, потому что я нахожусь на гораздо более низкой ступени математического развития. И сейчас мы будем эту ступень немножко сокращать. Вот, значит, Вадик уже третий. Гости серии «Настоящая математика» у нас был Сергей Горчинский, у нас был Миш Финкельберг, а теперь Вадик Вологодский, матфак высшей школы экономики. Вот, сейчас расскажет что-то вокруг эллиптических кривых, да? Вот, отлично. Будем сейчас учениками. Ну, я даже расскажу сначала не про эллиптические кривые. Давайте, вот мы будем изучать такой вопрос. Вот у нас есть будем решать систему уравнений. Вот у меня есть набор полиномов будет вот каких-то n переменных. Это все будут полиномы. 2 там, x1, xn. Вот такая вот система будет. fn, mm -hmm. m. Не обязательно одинаковое количество. Вот. Uh, все это будет равно нулю. Mm -hmm. uh, uh, ну, значит, uh, uh, uh, uh, все эти вот f это будут полиномы с целыми коэффициентами. Да? С целыми, целыми. коэффициентами. Да? Все, да, все, понятно, Вот, да. так, собственно... Вопрос будет про это. А что, чем мы будем э, интересоваться? Вот у нас мы возьмем какое-нибудь простое число p и будем интересоваться количеством решений этой системы. Давайте вот обозначим это количество cp. Значит, число решений, число решений э, в fp. В конечном поле из p элементов. Да, ну, короче, остатках, по, да, по модулю p. Да. да, и при этом имеется в виду, что как бы мы вот эти, ну как обычно, да, пробегают да. каждый независимо, то есть да. все наборы перебираем мы считаем, сколько да, из них. Да, конечно, них понятно, что да. их а, не больше, чем P степени P степени, да? да вот да. у нас такая последовательность получается C2, там C3 C5 там 7 2. Вот, а, и в чем собственно наша задача понять, есть ли тут какая-то закономерность вот, ага. А совсем произвольная система, и вот, вот, вот такая А также же. закономерность, связь с исходными решениями в целом. Да. А, а, да, да, да, это, правда? конечно, тоже. тоже. Да. А в расширениях э, FP... Э, не, это ну, конечно, тоже да. будет, да. это а. тоже будет. Оказывается, что это, это полезно рассматривать также расширение FP, но, э, угу. значит, э, э, это будет по ходу дела. Вот. Ну, давайте Дайте возьмем какой-нибудь самый простой пример. Ну, какой пример? Ну, какой пример? Ну, самый простой пример, наверное, когда одно уравнение и одна неизвестная. Вот давайте возьмем пример. пример. Ну да. Вот. А, а, значит, а, mm -hmm. давайте возьмем уравнение. x, скажем, в квадрате плюс 3 равно 0. Ага. Так, сейчас я что-нибудь скажу, наверное, да? Да. А, значит, мы... Ищем, когда минус 3 является квадратичным вычетом. Абсолютно да? верно. Вот. И когда это происходит, то это будет два решения, а если не происходит, то 0 решений. Так, ну давайте напишем формулу. А минус 3, это значит минус 3 будет квадратичным вычетом, тогда, Теремый. когда, вероятно, что-нибудь типа 3... К плюс один получится, может быть, ну не знаю, сейчас это надо посмотреть uh, это уже надо посмотреть, там, куда течный закон взаимности, да, есть? куда течный закон взаимности? может мы вспомним немножко или, или, или не надо? А, ну, можно, давай я попробую вспомнить давай, вот, давай. значит, минус 3 нужно узнать, когда когда это, это, у меня это было, ребят, это было в, в моих лекциях в конечных полях было летом в конечных полях, была серия лекций для школьников. и там были квадратичные вычеты квадратический закон взаимности был, значит, соответственно, мы это, ну, минус 1 по П да, идет, и 3 по П, потому что это домоморфизм, потом мы берем минус 1 по P, это минус 1 в степени P минус 1 пополам, а 3 по P, это P по 3, а, только теперь нужно умножить на что? Ну, так как минус 1 в степени 3 минус 1 пополам, это уже минус 1, а, у нас минус 1 в степени 3 минус 1 пополам, умножить на p минус 1 пополам. Вот, то есть, по сути, надо, нужно еще раз умножить на минус 1 в степени p минус 1 пополам. Mm -hmm. Вот, и, значит, тогда мы видим, что это просто сокращается, и получается p по 3. Иными словами, действительно, ответ, что 3k плюс 1, это те простые когда минус 3 это вычет. Mm -hmm. А 3к плюс 2 это те простые, когда он не вычет. Ну а для тройки это бессмысленно. Хорошо, а, -а, -а, а какой же Стойте. ответ? Чему равно цп? А, а, кстати, еще для двойки я не рассмотрел. Да? Ну, для, <laughs> ну да, для двойки это превращается в x квадрат равно 1. То есть одно решение да. просто. Для тройки это тоже одно на самом деле, потому да. что это 0. Да? Да. Э, вот. Одно решение, дальше идет значит, там, где Ну, вот, вот, вот, вот здесь 0 решений. А здесь два решения. Uh -huh, uh -huh. Вот, здесь, соответственно, два решения. Э, по модулю 3, сейчас, секунда. Это 0 решений, потому что 3K плюс да. 2. Там тут будет два решения. Ну и дальше оно просто идет, ну как бы... Вот, Все зависит от остатка по модулю 3. 3. Да, да. То есть, э, э, вот у нас есть э, простые да? в такой арифметической прогрессии. Да. Э, и если в такой арифметической прогрессии, то... То получается 2. А если в такой арифметической прогрессии, то получается да, 0. 0. Вот, вот, собственно, очень простой ответ. Все зависит от остатка P по модулю 3. Да, да. Замечательно. Но есть закономерность. Очень хорошо. Ага, да. так. А сначала мы э, давайте возьмем, э, значит, э, давайте возьмем какой-нибудь еще один такой самый простенький пример, э, где можно все посчитать. Давайте возьмем уравнение от двух переменных. Ну, скажем, окружность. x в квадрате плюс y в квадрате равняется единице. О! Леш, как посчитать количество решений точек на окружности по модулю p? Ага. Так, сейчас я буду думать. Сейчас я буду думать, а вы тоже думаете вместе со мной. Тормозите вместе со мной. Так, ну, значит, маленькие а, можно просто перебрать. Там По модулю 2 да, мы можем перебрать. Да? А, у нас получается... Uh, 0,1 и 1,0 в общем-то всего 2, uh -huh. но это по модулю 2, uh -huh. а вот дальше да, надо все-таки что-нибудь применить, то есть нам нужно uh, понять, <coughs> uh <-huh. coughs> так, ну хорошо, так, сейчас вот допустим, uh, если я его попробую так сделать, если у меня минус единица корень, вот если минус единица, если из него извлекается корень, да, uh -huh. по модулю П, то я... Э, а, нет, все равно получится произведение двух равно единице. А, ну хорошо, тогда у меня получается x, то есть вот он, э, допустим, он равен, там, э, ну, z. Тогда это x минус zy на x плюс zy равно единице. Да. Вот, и какое бы здесь я, э, какое бы значение здесь я не взял, если оно, оказывается, не равно нулю, то однозначно становится второе. Uh -huh, uh -huh. Вот, потому что делить всегда можно по модулю p. Вот, то есть нужно э, посмотреть на количество просто решений вот такого уравнения. x минус z y, э, значит, э, не так говорю. Значит, итак, если у меня, э, так, сейчас, значит, если это не равно нулю, то x плюс z y однозначно устанавливается. Значит, у меня получается... Для каждого значения, которое здесь может быть 1, 2, так далее, P-1 угу. У меня однозначно восстанавливается второе угу. Как обратное к нему Значит, 1 делить значит, ну, равно t А это 1 делить на t получится И мне нужно для каждой такой системы Их P-1 систем Посмотреть, сколько у нее, уравни... у нее решений А решение, значит, ну, у линейной системы Соответственно, ну, скорее всего, и будет одно решение да? Вот, то есть будет p-1, но это если корень из минус единицы извлекается, извлекается да. а если не извлекается. Да, есть, если не извлекается, тут надо что-то похитрее придумать, наверное. Так, то есть для тех простых, которые не вида 4k плюс 1, а вида 4 к плюс 3, нужно что-то другое придумывать. Так, сейчас. Хорошо. А, нет, еще идея. Слушай, мне кажется, у меня идея еще более простая появилась. Угу. Знаешь, какая? Давай сотрем эту сложную идею. Так. А у меня появилась еще более простая идея. На самом деле, мы можем... Наверное, мы можем вот наоборот просто написать, что пусть x квадрат чему-то равно. Угу. А, если x квадрат равно там одному из квадратичных вычетов, да. одному из вычетов, то y квадрат просто равно один минус этот вычет. Один угу. минус он. Да, вот это. Квадратичный вычет. Да, только а. Ну, а вопрос. Если, X, если m квадратичный вычет, то что можно сказать про 1 минус m, да? Все равно у нас возникает вопрос, который не вполне очевиден. То есть сразу я не, не могу сообразить. То есть если, если он равен одному из вычетов, то здесь два решения. И мы умножаем эту двойку на количество решений mm -hmm. здесь. А, то есть на двойку либо на 0, как бы. Вот. Ну плюс еще 0, 1, 1, 0 нужно там как-то отдельно окучить. И вот возникает вопрос, да? При каких вычетах t? Mm -hmm. 1 минус t тоже значит. Да. О. Ага. Ага. О, как интересно. Да, это очень интересно. Это очень интересно. Так, так, так, так, так, так. Нет, у меня, мне кажется, что я когда-то эту задачу пытался решать, Не помню, решил или нет. А у меня она возникала в голове, но я не помню, чем закончилась. Ну, наверняка решал и решил. А давай мы сейчас немножко иначе на нее посмотрим. Мы же сейчас геометрией занимаемся. Алгебраическая геометрия. Главное слово геометрия. Давайте нарисуем окружность. Угадать решение. Угадать одно решение, да, и проводить прямые. Ага. Ровно так. блин. Вот давайте рассмотрим плоскость. Вот мы на ней нарисовали окружность. Одно-то решение есть. Ну, например,. Решение, скажем, 0 какое? 0,1 да. Я обычно 0,1 беру, когда это в рациональных, вот. рациональных а понятно, Это, это метод придумал Пифагор Он же задачи про Пифагора Он решал это уравнение в рациональных числах Правда? Пифагор, да? Да Пифагор. А Я, Как оказывается, что у Диафанта Потому что у Диафанта это в книге, да? да. Есть, ну как, это ну, Пифагоровые тройки все-таки, да? да? А он да? именно так, да, находил их? Да, то есть вот, вот, вот как бы нам надо найти рациональные точки, да. точки с рациональными координатами да, на окружности. Мы фигачим да, мы разные наклоны да, рациональные, да. и это взаимоднозначное да, соответствие. Да, и но это путь... почти взаимооднозначное соответствие. Вот вообще вот, вот э, э, все задачи такие вот становятся проще, если, э, если не афинно рассматривать уравнение не в финном пространстве, а в проективном пространстве. Ну, да, вертикально Тогда вертикально... все прямые пересекаются, любые две прямые в проективном пространстве пересекаются. То есть вот если мы рассмотрим вот такое вот уравнение, x в квадрате плюс y в квадрате равняется z в квадрате, ну с точностью, значит, мы решаем это уравнение, тоже в поле FP, но мы берем не нулевые решения с точностью до допропорциональности. Да. Тогда вот таких решений, да. их столько же сколько точек на проективной прямой. То есть их P плюс одна штука. Потому что есть P точек на афинной прямой плюс еще одна Это все точка. наклоны, да? Да. Вот, да, э, каждая да, да. Прям... То есть каждая прямая, проходящая через эту, угу. даже и это, да, и да, вот это. Она где-то пересекается. Она где-то пересекает окружность. Да, да. В двух точках одна из которых уже учтена. Да. И получается взаимно однозначное соответствие между... Э, ну, не рациональными, как в данном случае... Э, решениями этого уравнения и наклонами прямых, которые мы пускаем. Да. И все. То есть это просто в точности, как мы делали много раз с геометрией над ку. Да? Да. В точности. Над любым балет. полем. Над все, любым То есть полем. это всегда ответ. Да. Но вот здесь. В этом, Для проективной. Ну да. А, здесь а, надо убрать. для а, про, а, проективной конники, угу. так сказать. То есть для, для, реше для вот количества да. точек на этой вот кривой в проективном пространстве. В проективной да. плоскости. Да. А что же будет, если мы э, э, Надо убрать это. вот такие. Да, да. но тоже по модулю пропорциональность. Да. Значит, x и у одновременно не могут быть равны нулю. Тут, две, по модулю... Да, либо, либо у нас есть, если э, минус 1 является квадратом э, по модулю p, то у нас а. есть ровно два решения. А, либо 0. Либо, либо ноль. То есть, ответ получается, э, что вот а, это вот p число, которое 1. я обозначил, cp, оно равно либо p плюс один... Если p а, равняется тройке по модулю 4, и оно равняется p минус 1, если p равняется единице по модулю 4. А, то есть при тройке все решения попали именно да, сюда. Да, да. А при единице 2 из mm -hmm. них отпало mm -hmm. сюда. Вот mm -mm, как. Ну замечательно. Значит, опять же, вот это число, оно как бы, вот все разбивается на какие-то такие арифметические прогрессии. И вот, вот если я попал в эту, то ответ такой. Да, да. А, да, да. Хорошо. Ну давайте, давайте следующий пример уже по посложнее будет. Кубический. А -а -а -а -а. Кубический. Кубический. Ну, эллиптическими давай. кривыми запахло не нет нет еще какие нет еще эллиптические да? кривые вот возьмем x кубе там у нас было x квадрате плюс 3, а теперь это будет давайте возьмем то, а, x а, вот на этот пример мы будем смотреть ага x кубе плюс 3. плюс 3. равно нулю да mm -hmm. равно нулю какой же ответ тут так Э, так, ну, в принципе, есть кубический закон взаимности, наверное, но это сложновато. Да ибо Он... я боюсь, что не поможет, Вайзенштейн. Не поможет, да? не поможет. Сейчас давай подумаем. Значит, давай так сделаем. Прежде всего, а, вот отображение 1, 2 так далее, p 1 в себя, возведение в куб, а, оно, вот как бы, оно по 3 разбивает для... То есть есть два. Вот, вот такой и такой. Опять нам нужно разбить. Ну, во-первых, опять при трех все очевидно только ноль, а если не три, то либо такой, либо такой. Вот здесь это отображение является автоморфизмом группы по умножению. Это я, помню, доказывал, когда решал какую-то задачу из Арленда Роузена. Ну да, потому что x кубе порядок этой группы равен 3 капля минус 1. И это число взаимно просто, это циклическая группа порядка Но 3 к. Ну, 3k минус -1, а, плюс 1. Плюс 1, да, тут да, нужно 3k плюс 1, да. поэтому оно взаимно просто с п. Да. с тройкой. Это а значит, что заведение умножи возведение в третью степень бит автоморфизм. Ну да, кстати, это, это, это, между прочим, это потому что есть решение уравнения 3 альфа плюс 3 к плюс 1 с бета равно единице. И, соответственно, мы можем достичь того, что возводя еще куб еще в степень альфа, мы получим уже, э, что это будет ну, как бы то же самое, что, э, что мы возводим вот в эту степень, а потом в степень бета, а в этой степени потеряем форма единицы. Mm -hmm. То есть, то есть mm -hmm. здесь мы, как бы, здесь, да, здесь, в общем, это автоморфизм в силу там, конечно, обычной реплики, которая вот в том курсе лекций э, летом была. А вот тут получается совершенно по-другому. Здесь они группируются в треугольники. То есть есть подгруппа вот здесь из трех корней из единицы кубических, вот, вот тут вот есть угу. один и еще какие-то два, угу. а, альфа и один на альфа, ну вот, вот как бы такие, что они в кубе равны единице все, угу. и остальное, соответственно, факторизуется по ней, то есть все, значит, здесь будет для, эм, вот, как, вот здесь будет как бы в этом списке, вот в этом списке будет ровно k. То есть, p-1 на 3, чисел разных, угу. разных остатков. Да. Вот. И, соответственно, для каждого из них будет три решения, потому что любое, домножая да. на да. это, да. будет решение. Да. А для остальных не будет ни одного. Поэтому здесь а, ответ такой. Это зависит от того, извлекается ли корень кубический из минус 3 по модулю нашего p. Ну да. Существует тогда да. 3, да. не существует тогда 0. Угу. Вот такой ответ. Но вот сразу сказать, при каких p извлекается кубический корень из минус 3, пожалуй, я не решусь. Это тоже прогрессия? -то? Сейчас, я... сейчас, сейчас, сейчас. Значит, ты говоришь, что если корень извлекается, один, то, то их 3. сразу три. Да. Сразу три. А если извлек... А, ой, не-не-не, стоп, стоп, стоп. А, не так, значит, неправильно сказал. А, не так, все. Значит, а, сейчас я скажу. p равно 3k плюс 2. Отсюда ровно одно решение. Это да. А вот если p равно 3 k плюс 1, да. вот тогда либо 0, либо 3. Очень хорошо. В зависимости от корня кубического из минус 3, существует он или нет. Да. Потому что если он существует, да. то он будет в количестве 3 да. всегда представлен. Да. Но это вопрос. Значит, вот да, а, да, замечательно. Это, да. какой то какой то Опять же, тут вот арифметическая прогрессия появилась, но все-таки до конца мы не разобрались. Не разобрались. Не разобрались. А, значит, я даже не а... знаю, насколько это просто. Да. А... Но это, а... кстати, это, это, это, это эквивалентно тому, что он существует из трех, потому что из минус единицы корень кубический существует всегда. Да. Поэтому вопрос вот в этом, да, когда по модулю P да. существует корень кубический из трех. Вот что-то я как-то не знаю. Да. То есть, то есть то есть, вот раньше у нас ответ зависел от, от остатка p ну да, по какому-то модулю. Да. Да. Вот здесь такого ничего нет. Нельзя, не существует какого-то такого числа, там 127, что если p имеет остаток там ну, да, да, 6 да, по да. модулю 127, то ответ такой, а если другой, если остаток там. 7, то, то есть, а если я другой. выпишу простые Просто числа нет. Да. вот подряд, да. по которым будет существовать да. кубические да. стройки, это будет абсолютный хаос. Абсолютный хаос. Тем не менее, то, а, значит, тем не менее ну, да. он а, был появился, значит математик Дедекинд, а, а также а потом Гекки, а, обнаружили, что хаос, конечно хаос, то есть вот никакого такого простого ответа, как в двух примерах у нас был. Нету, но тем не менее, что-то сказать про эти числа можно. Так. И, вот это я не знаю. Вот. Да. И чтобы сказать, давайте вспомним очень общее понятие, которое у нас было связано с любой системой уравнений. Понятие зета-функции. Так. Многообразие. Давайте, значит, к этому примеру мы сейчас вернемся. Я даже его не буду стирать. Не будем стирать, а да. Да. Mm -hmm. да. Но, а, значит, Значит, давайте э, вспомним, что такое z-функция. Да. Значит, а -а -а. вот у нас вот есть система уравнений, как раньше было f1, f2, fm. Все это равняется нулю. Да, t-переменная. Да, да, абсолютно, да, да, да, да, да, абсолютно произвольно. Берем, значит, то, что же такое z-функция? Ну, э, значит, э, как-то одно определение было такое, очень общее, вот, которое на прошлом... У нашим, Миши Финкерперга. Да. да. да. Значит, в чем же оно заключалось? Мы считали количество решений. Мы считали количество решений где? По модулю P. P а потом... По-моему, еще и по модулю всех расширений По модулю всех расширений. А P, а что такое P? P простые. Да. Uh, и там сейчас было ли условия на какие именно простые? Я что-то пытаюсь вспомнить. Ну, ну, определение было два. Да, Одно ну, определение годилось вообще есть, конечно, вот для любой системы уравнений. Так. И оно было в терминах вот там, неприводимых многочэ, максимальных идеалов в некотором кольце. Максимальных идеалов. Вот давайте я напомню. Через него забудем, да? Самое общее. Они связаны. Значит, давайте возьмем такую вещь сделаем. Z-функция возьмем вот с каждой такой Системой уравнений. Системы. Значит, z-функция. Значит, вот мы с такой системой уравнений ассоциируем некоторое кольцо. Это просто кольцо полимеальных функций на множестве решений вот этих уровней. Ну, то есть вот, вот у меня есть полемиальные функции. Все вообще многочисленными. Все многочисленными. И фактор, я хочу да. фактор взять, да, то есть я хочу некоторые из этих функций равны нулю на множестве решений, например, функции f1, f2, fm, и я хочу взять фактор по вот такому вот, по тем, которые, значит, равны нулю. Ну, вот по, по, ну, просто по этим, да. По нашим. Да. То есть берем идеал, порожденный вот этой вот да. левой, левыми частями, да. факторизуем, и естественным образом это и есть полиномиальные функции на множестве решений. Потому да. что если, я, если две полиномиальные функции различаются на какую-то какую комбинацию вот этих, да, угу. какую угодно, с многочленными в виде коэффициентов с любыми, то очевидно, что они принимают одно и то же решение, одно и то же значение в любой точке угу. Вот, Да, действительно. Да. Вот, и эта функция она определяется в терминах максимальных идеалов вот в этом кольце. Так. А что такое максимальный идеал, да? Ну, если у меня есть идеал, то я Давай могу взять стилово, по нему да? фактор. И вот если у меня кольцо такого типа, то есть это фактор кольца многочленов, оно конечно порожденное, вот оно порождено да, вот, вот этим этими порождено штуками. Всегда. То вот этот для любого максимального дела вот этот фактор он будет не очень, он будет конечным. Этот фактор по максимальному делу конечное это всегда поле, да, это всегда поле. Но конечное, вот да. это поле, оно всегда будет, оно будет всегда конечно. То есть это какое-то всегда FQ для конечное поле. А, да, это оно будет сейчас. А, он, а подожди, а так никаких простых чисел у нас пока ну, значит, утверждается, что для любого максимального идеала. Сейчас э, а мы фактор... знаешь, это по модулю p или нет? нет не никакого. P мы не фиксируем. Мы рассматриваем все максимальные идеалы. Так. Но я утверждаю, ага. что фактор всегда будет конечным полем. У него будет какая-то характеристика. Да, это будет. Оно будет содержать э, поле э, FP. Сейчас, а, а все-таки вот P это что за, за P? Это а, принципе, а, это очень моделям, хоро хороший па? вопрос. Что, как же понять, что, что за P отвечает вот максимальному идеалу? Ну, вот в этом, как и в любом другом кольце, у меня есть... содержится Z. Ну, по крайней мере, Z сюда отображается. Да. Дайте я возьму M и пересеку его с Z. А, -а, -а подожди, сейчас. То есть сейчас, сейчас, То сейчас, я подожди. рассмотрю минимальное число которое, целое число, положительное, ну, да, да, которое да, содержится да. в этом максимальном идеале. Утверждается, что такое существует всегда, но ну, иначе бы фактор был бы бесконечным. И э, это число, оно, безусловно, должно быть простым, потому что, если это число, максимальный идеал, он, в частности, простой идеал, поэтому это пересечение, это и есть простой идеал. Но это вот простой идеал, это и есть... Вот эта характеристика, вот эта P, которая здесь возникает, это и есть характеристика вот этого поля. Так? Значит, я как бы все максимальные идеалы могу разбить на такие группы. Так, это вот, как встроены вот могу... максимальные идеалы в кольце многочленов с целыми коэффициентами? Да наверное. вообще в факторе, в любом кольце, да? То есть я, в любом а... неконечном будет, да? Ну, в ну, а, конечно порожденном кольце, да. А, нет, я имею в виду, что вот это будет неконечным. Да, будет. важно, что это кольцо конечно порождено. То есть, конечно, порождено, это означает, что это фактор кольца многочайнов. Ну да, но если здесь c, например, стоит, да, то то, c, да, да, не да, то да. Есть здесь важно, что z. Да, да, да, здесь да, важно, что да. Z. Так, значит, z, и мы берем максимальные. Так, а эти идеалы, они нарощены над этим, они являются, э, тут, кстати, m и тут m. Э, О, да, да, например, да, давайте, давай, эти, давай да. Э, может быть, сделаем. Да? Э, э, э, сделаем, спасибо. Так. Слушай, то есть э, вот эти идеалы, которые ты здесь рассматриваешь, они нарощены над этим или это произвольные максимально? То есть они включают в себя вот этот идеал обязательно? Это идеалы в этом кольце. Э, ага, идеалы, а идеалы в да. этом кольце. Э, вот, а, все смысле, два. Это то же самое, идеалы, которые включают вообще. Все, так. все, все правильно. А. Да. Ага. То есть mm -hmm. мы рассматриваем так: все идеалы mm -hmm. в кольце многочленов, можно так сказать, в, просто во всем mm -hmm. кольце многочленов. Которые максимально и включают в себя идеал этой системы. Mm -hmm. да. Да. Фактически... Значит, как вообще про да. такое можно думать? Ну вот, э, вот если э, значит, каждый идеал определяет отображение ну, гомоморфизм с кольца вот в конечное поле. Ну, да. Э, э, так, каждый идеал да, вот определяет могу... соответствующие... Да, да. Да. Да. Да, ага. Ну, да. а задать отображение из кольца А в конечное поле, это то же самое, что задать решение вот этой системы уравнений в этом поле. Так, сейчас ну, потому что. отображение что отсюда из сюда. сюда. Это что? Это нужно каждому x этому сопоставить какой-то элемент конечного поля. К чтобы... каждому многочлену. Да, а, ну, да. то есть, каждый образующий. Каждый образующий, а потом многочлен переходит в многочлен. Да. да. А, ну нужно, чтобы вот это вот переходило в ноль, иначе некорректно Иначе не получится, да. да. А, то есть, а, то есть, сейчас, каждому, а, каждому этому сопоставляется что-то отсюда. Да. А, значит, нужно, чтобы эти все, этим всем сопоставлялся ноль. Ну, да. то есть, то есть по каждому идеалу у меня получается решение надо, вот по этой сути, системы да. вот в этом, в этом конечном поле. По сути, да. То есть, вот. Так, это надо как-то привыкнуть. Это Хорошо. Надо привыкнуть. То есть ты многочлен x1 сопоставил какое-то число, многочлену x2 еще какое-то число и так далее. И тебе нужно, чтобы многочлен f1, взятый теперь вот этого того, что получилось, был бы равен нулю. Но он будет многочленом от этих чисел. Да. А значит, он будет, это условие, на то, что он равен нулю. как второй, третий и так далее. То есть максимальные дела, они связаны с решениями. С решениями вот этой системы уравнений в разных конечных полях. Угу. Да, вроде бы да. Очень вроде хорошо. Сейчас да. мы точно сформулируем, какая связь, но перед этим начинайте. Э, да, да, давай, давай вспомним, ну, что да. нам рассказывал Миша. Значит, вот эта функция, эта функция mm. а, бывает mm. у многообразия. У нас многообразие афинно и все, что нам надо про него помнить, это про то, какие племяльные функции на нем. Вот это вот кольцо, поэтому это как бы эта функция, это инвариант кольца. Ну, у нас будет инвариант кольца. Значит, угу. кольцо. Про кольцо мы предполагаем только то, что оно конечно порождено на Z, то есть это фактор кольца многочленов. Да. Почему-то нам не нужно вот эти образующие фиксировать. А, ну потому что если мы взяли да, какой-то да, идеал, да. тут я не фиксирую. вот я определил, вот я сейчас напишу определение. Ну да, это да. просто образу, можно было другие образующие выписать. Да, да, то есть да, это как бы да. все функции, задающиеся да. вот mm -hmm. э, да. где-то. Mm -hmm. Значит, я, э, значит, определение такое, что надо взять произведение по всем максимальным идеалам кольца. И произведение, собственно, чего берется? Да, вот это я уже вспоминаю. А, давай, давай, вылез, давай так. я а, сотру. Значит, это будет 1 да. минус 1 а, минус... Значит, вот если у меня есть максимальный идеал, то я могу взять фактор по этому максимальному идеалу. И посчитать количество элементов. Посчитать количество элементов. Точно, и возвести да. в степень, ну, минус s. Угу. Так удобнее. Так. Чтобы... Почему я хочу минус s? Но значит... Ну, например, вот если самый простой пример, когда А — это Z, любой максимальный идеал это просто он, их столько же, сколько простых чисел, да. и получается обычная Z-функция Римана. Да, да, да, да, да, а да, это да. значит Z-функция произвольного конечного. Чтобы конечно. она где-то сходилась, короче, да? Ну, она иначе, ну нет, но ну, это вопрос соглашения, иначе Z-функция Римана сходится, там, 100, когда вещественная часть да? больше. Да. Больше единицы, а иначе да, эстетика. да, да, это, да, это вопрос ага. соглашений. Но а, значит ага. соглашения такие. Так. Вот. То есть для каждого сейчас это кольцо, а, конечно порожденное кольцо. Да. А, ну пока надо считать, что это какой-то фактор кольца многочленов, да? да, в принципе. Да. Ну это, Но это по определению, самое, конечно, что, конечно порожденное, порожденное да. кольцо над да. Z, ну как бы над Z, да, конечно да. порожденное да. кольцо над Z. Да. Мы берем в нем все максимальные идеалы. Uh, все максимальные идеалы, и по ним берем такое произведение. Пока не утверждается ничего про то, там где оно сходится. Оно, оно, или... сходится, оно сходится, если вещественная часть uh, S достаточно, велика, достаточно да? велика, но я доказывать это не буду. Это очень факт про любой систему. Вот так, да? Да. Ага. Да, вот. ну, можно, да, можно на секундочку в это поверить и продолжить, да? Да. И, наверное, как-то с количеством переменных, да, связано вот зона сходимости? Вот, да. Ага. Вот. А, а, хорошо. Значит, да, давайте, да. А, давай, давай немножко эту формулу преобразуем. Значит, вот у нас мы каждому идеалу максимальному сопоставили некоторое простое число. Я напомню, что мы можем взять максимальный идеал и пересечь его с z. Да. И тогда мы получим mm -hmm. максимальный идеал в Z, то есть вот некоторое простое число. Давай разобьем в это произведение по простым числам. Да. Значит, Разуме тут у нас будет уже по произведение по P. А произведение чего мы берем? Ну, мы берем тоже произведение. произведение вот такое же, только теперь у нас мы берем произведение по всем максимальным идеалам, которые содержат число P. Да. Да? То да. есть, если максимальный идеал содержит число P, это означает, что вот это пересечение, ну, оно тоже содержит число P, но оно не может быть больше, потому что P уже максимальный. P максимальный, да. Z. Значит, таким образом, то, что, значит, мы, мы тут должны взять вот такое вот произведение, состоящее по максимальным идеалам, содержащим P, или что то же самое, максимальным идеалом в A фактор по P. Сейчас, слушай, а может, я, может, дурацкий вопрос, но может ли быть, что он вообще вот содержит весь Z? Нет. А, не может, да? Максимально идеально. Ну, во-первых, потому что дабы он содержал единицу. А если. Э... А, единицу, все, все, все. Единицу, да. значит, что все вообще. Да. То, что это, это многочлены, она все да. равно в них сидит. Да. Ага. Так. так. Так, так, так, так. Да. Он... А, слушай, разница с C- в том, что если поставить С то никаких комплексных чисел никогда ни один такой максимальный дело содержать не будет. Угу. А здесь все-таки некоторые будут, а именно вот может, красный простых может, да, то есть, а те, а, так, а те, которые не содержат ни одного целого числа, они просто не максимальны по сути, потому что можно добавить любое простое, и будет максимальный, да. да. А, и вот, вот где разница, то есть, на самом деле, целосчисленные многочлены несколько сложнее устроены, э, чем цешные, да, получается, то есть там как бы мне кажется, какая-то теорема Гильберта о нулях была, да, mm -hmm. что они все вообще имеют вид uh, x минус что-то, x минус что-то, да? В ну, это там может быть на, на c, да, c, максимальные да. идеалы, они а, все... И, соответственно, хрен знает да. что. Ну, как да, хрен, все... что, что значит, в чем заключается теорема Гильберта о нулях, действительно, что, что любой максимальный идеал c, на c, да? да, состоит из всех полиномов, которые обращаются на ноль в какой-то точке. Ну да, да. Ну а здесь э, почти, почти то же самое. Э, ну что это означает, что э, э, давай переформулируем теорему Гильберта о нулях. Теорема Гильберта о нулях говорит, что, э, что, э, что, э, что любой максимальный дел суть ядро какого-то гомоморфизма из авцы. Ну да. Ну, а -а -а. потому что x1, x2, xn переходят. Ну вот. просто в значение да, да, как, в, да, в эту да. точку. Да. А, -а, -а. а здесь любой максимальный идеал является ядром гоморфизма из А в какое-то, ну, не обязательно поле Fp, но в поле ФУ. Да, и здесь... Почти то по в... Ну да, по всем P еще. Здесь сразу живут да. по да. всем P. Да. Значит, а. вот мы так вот переписали, ну, да. ну более-менее... А а, а, давай теперь заметим, что вот, вот такие вот идеалы, а, идеалы, да. которые да. содержат число p, это то же самое, что и идеалы фактор кольца АПП. А... По П. а. Сейчас, то есть, а, а, а. так, сейчас я подумаю, да, вместе с любым, вместе с P, все многочлены, которые имеют коэффициенты делящиеся на P, <связывая> они как бы, ну, автоматом попадают туда, <связывая> просто умножаются <там связывая> на P, любой, то есть есть в этом Идеале, который содержит P, угу. заведомо содержится любой полином от N переменных, все коэффициенты, которые делятся на P. Да. Вот, а значит по модулю ну, него просто получается, что коэффициенты нужно в остатках брать. Да. Ну как бы, да? Да. Примерно, да. Ага, то есть, ага, ты... вот это уже интересно. То есть ты берешь, э, теперь, э, э, значит, ты факторизуешь это дело, то есть ты еще дополнительно факторизуешь, вот у тебя был вот этот вот. Угу. Теперь ты еще и считаешь, что они все по модулю P. Да. И различаешь, а, да, и решения уже у тебя идут, соответственно, естественным образом, появляется именно по, ли, по Да. А, Хорошо? Значит, ну, таким образом, мы, мы вот эту z-функцию да. записали как произведение тоже z-функции, но вот уже вот таких вот колец. Распалось в. Да. Ну а что такое z-функция такого кольца? Ну, А, ну, ну, это а да, да, да, да. да То есть, здесь, вот здесь собраны все идеалы, которые живут Содержат, в этом да. да, на самом да. деле. Потом все, в которые в от паку, все, которые в A, P, R, и так далее, Это все да. простые. Да, И ты фактически записываешь эту функцию в каждом таком количестве да. отдельно и их да. а. Так, значит, мне а. хотелось бы оставить э, вообще все, что здесь написано и написать еще одну формулу где-нибудь. Я да. просто хотел напомнить, что нам Может рассказывал... Может быть, здесь попробуем? Миша, в прошлый раз. Давай здесь. Вот, вот, э, э, поменяемся местами, ага, и ты напишешь, Давай, давай, я формулу сейчас напишу. А я напишу. пока буду вкуривать вот в да, это. Я то, вот э, э, э, хочу написать, э. Вот, э. просто <свят> напомнить, <свят> что вот это вот доказывал Миша. Это не очень сложно. Вот, значит, э, давай э, вспомним другое определение <свят> вот этой вот z-функции, -та вот такого вот кольца, которое просто в характеристике p, но уже в характеристике p. Да. Значит, значит, э, ну вот мы тут обсуждали, что, э, что максимальные идеалы, они связаны с гомоморфизмами из кольца А. Но в данном случае это будет А фактор по П. Да. В конечные поля, ну поскольку P, у да, меня конечная, тут будет, это п. конечные решения будут FP, P у меня да. фиксировано. Да. То есть они связаны с решением этой системы уравнений. F, и над ФП. Я напомню точную формулу. Формула была такая что надо было взять, а, м, а, значит, экспоненту. Ну, как ряд просто. Так. Значит, экспоненту. Вот а, такого ряда надо взять, было а, сумму n. Значит, я сейчас определю, что это за число. А, а здесь а, было а, число p в степени минус s. Вот такая вот была формула. И сейчас здесь n. n. Это э, число решений. Решений. В, в решении степени n. Да, да, да. в а, f. p -V -N. А, f степени n. да. степени ага. Значит, ага. А, ее несложно доказать. Тут, а, собственно, доказательство идею я почти сказал. Вот а, мы... Значит, видим, что значит, задать максимальный идеал что максимальный идеал он определяет такое вот субъективное отображение в некоторое конечное поле. Да, да, да. Ну, значит, это конечное поле оно, ну, оно состоит из p в степени n элементов, оно изоморфно Fp в степени n. Но да, не да. изоморфизм у меня канонического нет. его нужно выбрать. У поля fp степени n есть сколько-то автоморфизмов. Собственно, вот n автоморфизмов и есть. А, это уравнение у совратов. Да, да. Ну вот эти, с этим надо немножко поиграть и получится ага. такая формула. Вот. А, это упражнение про конечные поля, ничего больше. Вот. Значит, вот так z-функция связана с числом решений. То есть это та же самая. А это как бы такое вот произведение у -у -у. еще по всем p. Ага. То есть вот как бы z-функция, она... Вот если я знаю, чтобы, чтобы посчитать за эту функцию, надо знать э, число решений вот той вот системы уравнений над всеми конечными полями, всех характеристиках. Yeah. По одному, <coughs> потому что они да. вообще по одному. Они все... Да. Угу. И оказывается, что... Ну, вот э, мы, у нас были какие-то числа такие там, c, p мы их обозначили. Да-да-да. И значит, э, если мы хотим как бы понять как-то, как устроена эта последовательность, надо какую-то производящую функцию написать. Вот она, да? И оказывается, что правильно писать производящую функцию вот таким вот образом. Вот она удовлетворяет какими-то свойствами, хорошими свойствами. Вообще для любого многообразия это не совсем доказано. Для конечного многообразия, для многообразия над конечным полем это вот были гипотезы Вейля, они-то как раз доказаны там. После замены переменных, если вот p в степени минус s положить равным t, то главная теорема была, та, про которую Миша рассказал в прошлый раз, что вот, вот, вот, вот то, что здесь написано, как функция вот от этого, да. она рациональна. Всегда. Всегда рациональна. А, конечно, это... Вот доказано, это, да? Это доказано, это доказал, но сначала это доказал, это была а, да? гипотеза, нет, доказал это сначала Дворк, а потом а, несколько, а, по-моему, через пару лет, а, такое более концептуальное доказательство. Доказательство Дворка тоже очень интересное, ага. но такое более геометрическое доказательство придумал Гротендик. А, Гротендик, а с меня да. перепутал. А, а Далини доказал да. тоже очень, ну, такие гипотезы Вейля, гипотезы Вейля там про... Они стоят из трех частей. Там вот первая часть — это рациональность, Потом там есть функциональное уравнение для z функции Про функциональное уравнение мы сейчас еще поговорим. Ага, ага, ага. Есть еще, еще одна гипотеза про нули и полюса вот этой рациональной функции. Это как бы самая сложная часть. Ее доказал Дели. Ага, вот. ага. Но хорошо, значит, про функциональное уравнение нам сейчас придется поговорить. Значит, давай, давай, давай вернемся к вот этой, типа вот этой да? задаче. Типа и комплана. никакого комплана не будет. Значит, давайте вернемся к вот этой задаче. И посчитаем, посчитаем за эту функцию. Посчитаем за эту функцию. И что, и мы поймем, когда сколько решений после этого? Нет, мы не поймем, но мы, по крайней мере, сформулируем некоторые осмысленные утверждения про число решений. Да, понятно, понятно, да. Не находя его, не находя. Да, Значит... значит, ну как? Давай, вот у нас есть кольцо А которая у нас будет z от x, фактор по uh, uh, x uh, в кубе плюс 3. Ну, uh, okay. Да, и давай, значит, попробуем понять, чему равняется, ну, вот напишем эту формулу, значит, давай так. посчитаем локальные множители. Да? Так, значит, для того, чтобы это сделать, нам надо посчитать, значит, выяснить, вот что такое a. Что такое вот у нас А-фактор по П? Давай посмотрим. Что я здесь напишу? А-фактор по П. Ну, А-фактор по П, это надо взять fp от x От Х и фактор убить по плюс 3 да? x 3 плюс 3. И нас интересуют максимальные идеалы в этом кольце. Что же такое максимальные идеалы? Это идеалы вот в этом кольце максимальные, которые содержат... х плюс 3. То есть, другими словами, это просто... Делители, они отвечают неприводимым делителем вот этого многочлена. В этом кольце. В ФП. Да, а что ФП? означает любой идеал максимальный, он порожден, он главный, он, он порожден каким-то одним многочленом. И этот один многочлен должен делить неприводимым многочленом. Этот неприводимый многочлен должен быть делителем вот этого. Да, да, Вот понятно, наши да? условия. Значит. А, да, но ä, тут разные случаи, видимо. Да, значит, что... а, значит а, есть два случая. Этот многочин неприводим. Да, а значит, 3 -3 -2, -2, это Значит, это да? мы как обозначали? Это cp равняется. А, ну, нет решения, 0. Нет, да. не 0, там одно для ровно. А, нет, но если он не приводим, то это означает, что, а, что подожди, у него просто нет, нет корней. конечно, я глупо сказал, да. Значит, x, сейчас x кубе плюс 3. А если, он... в случае, 3к плюс 1, и, 3, и 3, 3 не является корнем кубическим, угу, угу. Значит, тогда он не приводит. Да, да. да, значит, если решения нет, то, то есть угу. cp равняется нулю, то ответ какой? Значит, есть один, то это уже просто максимальный идеал, это поле вообще будет просто. Да. То есть один максимальный идеал, вот этот. А, Нулевой да, идеал. Да. Нулевой. Да, да, да. И да. тогда, значит, чему равняется вот это число? Ну, p в кубе. Uh, p ну, в кубе, есть, да, да, да. да. Значит, 1 минус uh, p в степени минус 3s. Ну, вот то так. есть, это, сейчас, вот это как бы просто фактор. Да. Ну, ну, понятно, что раз кубический, значит, будет степень поля расширения 3. раз да, да. он непроводим был. Да. И мы, возможно, да, ну, вроде да, да. Да. Ну, давай посмотрим еще, значит, что бывает. Ну, бывает. Сейчас, но бывает. Это, сейчас, это в том случае, когда, значит, еще раз, это в том случае, когда p, во-первых, равно 3k плюс 1, да. а во-вторых, 3 не является корнем кубическим. Да, да. А если p равно 3 к плюс 1 и 3 является корнем кубическим, mm -hmm. то ответ будет каким-то другим. Ну, давай мы сейчас посмотрим. Значит, да, давай формально. Вот и пусть p p плюс p, пусть другой, получилось да? cp равно 1. Ты, по-моему, только что сказал, что такого, быть не бывает, такого не бывает. Нет, я... Нет, э, сейчас, сейчас, сейчас. Может значит, ли быть? А, ровно значит, сейчас. Значит, э, что 1? означает? Если cp равно 1, значит, один корень есть. То есть, это многочлен факторизуется как принятие линейного и квадратичного. А квадратичный уже не приводим. Вот, вот, вот, вот, вот так, да. Да. Это для 3К плюс 2. Хорошо. Правильно, значит, да? Это да, да, Для случая да. 3К плюс 2. Значит, тогда что? Какой ответ? Это 1 минус 1 минус так, э, P в степени минус S. Да, это у нас есть 1 на четверть. Это тот, который линейный. Да, который то, есть, то есть у нас как у нас. бы... Какие максимальные идеалы? Вот этот многочлен разлагается в сумму ли... произведения линейного и квадратичного. Да. И э, идеал у нас ровно 2. Это то, два, что. Да. Раз, да. Вот и 1, так... да. соответственно, минус 2. Да. Два. Вот, как красиво, два. Вот. интересно. Значит, CP равно 1. Да, да, да, да. И CP равно 3. Да, И cp равно 3, значит, э, CP равно 3. 3. Э, э, 2, 2, э, сейчас. Э, не бывает совсем. 2 не бывает, да cp равно 3, да, правильно. <клышко> э, значит, да. тогда у нас три. Есть три э, разных фактора, но я буду считать, что p не равняется тройке. А, это мы тройке, раскидали тройке, его тройке, по... Тройке. Да. Значит, там это особый случай. Да-да-да. -то, да, да. Значит, ну, значит э, э, и тогда э, это по... будет 1 минус p в степени минус s. Кубе. О, о, кубе. О, а, замечательно. Так, то есть, подожди, то есть, а, а факторы, они на самом деле отличаются буквально подкруткой на корень из единицы э, кубические, но mm -hmm. это не важно. Да. это да, разные идеалы да, да. Они все три разные идеала. Да. Все максимальные, все-таки хорошие. Да. Важно, чтобы корни из единицы были разные. Это, это достигает, если если, если по ней равно да, Конечно. Вот. Mm -hmm. так, Значит, таким и... образом, а, вот эта локальная z-функция, так сказать, вот этого да. фактора, она, а, она как бы нам позволяет вы несет ту же самую информацию, что и число ЦП. Да, да, ну, да, да, да, ну, в принципе, да, понятно да, сразу. Если да. я вижу это, значит, да. вот так было. Если я вижу вот. это, значит, вот так было. Значит, да. а, вот. Вот это... Пока а, непонятно, как это свернуть, да, во что-то. Мы же не знаем, при каких П это происходит, да? Совершенно не знаю. Ага. И, собственно, свернуть никакой вот формулы для ЦП ага. я предложить не могу. Ее нет. Угу. Ну, в том смысле, что нет, как бы не очень понятно, в каких терминах. Нельзя еще раз это выяснить. Ответ не зависит от остатка исключительно p по какому-то модулю. Да. Это можно доказать. Это теорема. А если вот посмотреть на этот ряд и в нем пытались искать закономерность, может быть как-то, ну с вот каким-то, не знаю, умным глазом орлином, вот, все э, простые, где корень или это не получается? Непонятно. Непонятно. Не хаос. Все, да? хаос. Ага. Но тем не менее он не совсем хаос. Не совсем. Оказывается, что вот эта z-функция. Да. Оно удовлетворяет функциональному уравнению. Значит, я данным... Вот, значит, функциональное уравнение я сейчас выпишу. Значит, функциональное уравнение... Значит, а у нас вот такое вот кольцо. Ну, кстати, рациональность а, от t равного p в степени минус s здесь хорошо видна. Да. И z-функция... Действительно, хорошее замечание. Значит, z-функция, функциональное уравнение но связывает значение вот этой функции в точке s... И в точке 1 минус S. О, Вот. И, а, значит, давайте я его выпишу, немножко, я его выпишу в этом случае. Вообще, прелесть в том, что это, это невероятно общий результат. Тут можно было бы в качестве а, вот этого многочлена подставить все, что угодно. Многочлен 11 степени. И тоже есть, как бы можно написать абсолютно явно. Один многочлен или а, система? Система это была бы уже гипотеза, Ги -а -а. которая, которая, влечет теорему Ферма, например, большую. То есть, то, есть, то, есть, то есть гипотеза удивительна, что вот, ну вот теорема Ферма какое-то такое странное утверждение, она очень-очень частная и, ну там да. непонятно, почему вообще его решали, можно да? доказать ее или опровергнуть, но ну, бывают же какие-то в логике там есть. Результаты. Может, это просто нельзя, как бы, не существует доказательства. Но вот, удиви... вот, вот немецкий математик Фрей э, э, в конце, во второй половине... 20-го 20 века, века да? да. Он как бы обнаружил, что э, теорема Ферма следует из утверждения вот, невероятного общего. Вот, про все многообразия. Вот, вот, значит, это про то, что зета-функция удовлетворяет... Некоторому, <связнению> некоторому функциональному уравнению. Это совершенно замечательное утверждение. Как бы, что вообще как мы, можно ли объяснить вот философский такой вопрос. Вот что, что собственно содержательно в математике. Вот как бы как, как, как это можно вот, вот ты видишь какую-то теорию. Да -да -да -да -да -да -да, какой у тебя критерий? Ну, у меня очень простой критерий. Да. А, мне должно быть, а, очень сложно, и, б, очень интересно. То есть я даже в какой-то момент, когда я занимался мат угу. было огромное количество ужасного, просто ужасной макулатуры, там, ну, 90% всего, что писали коллеги, было полной макулатурой. И, значит, я на конференциях там, я говорю, давайте вот что, давайте закроем вопрос практического применения, который невозможно установить ни для одной из излагаемых здесь теорий. Они тут как бы употребляют какие-то слова. Но на самом деле ни, никогда ни один практик не будет вас слушать, поэтому практическое применение реально можно ну, по, полностью забить. Поэтому давайте исходить из следующего очень простого критерия. Если ваша теория математически красиво, эстетична, и ваш доклад приятно слушать, то это означает, что это хорошая работа по экономике. Вот. Я просто придумал такую формулу, я с ней жил там несколько лет, я таким образом оценивал приходящие мне на лицензию. Да? Вот. Ну, то есть, по сути, там, эстетически нравится дать ход, там, или унылое г. Не давать ход, да? Ну да, да. но ну, да, это ну, все-таки когда... очень маленькая прослойка тех, которые действительно прямо с завода пришли. Вот прямо с завода, да? Вот нужно вот посчитать конкретную суть конкретного завода. Я говорю, ну если, если есть ну, там, человек с завода, который подтверждает, что вы сделали хорошую работу, значит все хорошо. Но да. это исключение. Обычно писанина была никакого отношения, конечно, ни к чему не имела. Просто человек изпразднялся в математике э, с, с употреблением термина из экономики. Ну и вот я говорю, красиво берется. То есть для меня два, два критерия. Да. И в обычной математике для меня ровно те же критерии. Это должно быть очень сложно, и это должно быть эстетично. Мне нужно, чтобы это было красиво, мне бы хотелось... Ну да, я забирать. вот предлагаю такой критерий эстетичности здесь. Вот э, э, теорема, гипотеза, с одной стороны, она должна быть очень общей. Вот, например, эта гипотеза про, про функциональное уравнение для всех систем Для уровней. всех многообразий вообще, да? Для с другой стороны, должны быть частные уравнение. случаи, в которых она совершенно нетривиальна. Да. Так. которых здесь, можно что-то посчитать. Вот здесь, вот здесь, здесь... нетривиально, и можно посчитать. Да. Да? Значит, и она доказана. Она доказана, а она доказана. Я сейчас напишу это такой... запомнить э, э, не так просто. Мне не равна. нужно. Э, но значит, функциональное уравнение пишется так: немножко эта функция модифицируется. Я определю такую вот функцию лямбда от s. Она получается из этой самой вот z-функции, которую мы тут брали, Ну умножением на нечто. Значит, значит, тут вот так. 27 поделить на 4π в кубе это еще не все. В а, степени s пополам. И сейчас будет еще одни поправки. Значит, Откуда? гамма от s. А, гамма от s. да? Это да, функция да, гамма. Да, да, s пополам. Вот. И вот, вот если такую функцию написать то тогда функциональное уравнение записывается, что λ а, от 1 минус s равняется лямбда s. Опа! Вот. Это, собственно, теорема Гекея. И он ее доказал для всегда, для, когда есть одно уравнение от одной неизвестной. Вот. Это называется в этом случае z-функция дедекинда. Бывают зета-функции часовых полей. Вот бывает зета-функция поля Q, это зета-функция Римана и Дедекинд. Да. Uh -huh. А вообще это для часовых полей. Вот это числовые, она это просто лежащие в C, да? Числовые это те, которые конечное расширение поля Q. А поля ку, ну да, то есть лежащие да. в c да. и конечные да. Да. да. И это все вот, вот, вот про такие, про это частный случай. z функция Дедекинд это частный случай. Вот такой зета-функции, когда в качестве кольца берется вот просто фактор полиномов по по полиномов по, по с целыми коэффициентами по одной по уравнению. Mm, блин, ага, это вот те, те ну да, понятно, те числа, в которых там пытались решать, там на ней, там вот это вот верно, да, вот это верно, для всех уравнений. там, там, там, там, там, там, там, там, там, да, значит. И это а, неизвестно да. пока, верно ли для всех? Это неизвестно. Раз. Важно только-только, что если у меня многообразие больше размерности, размерности а, количества здесь, да? А, да то тут вот будет не да, согласно гипотезам будет симметрия относительно не такого преобразования, когда S в 1-S переводит, а будет S переходить в 2H-S. То есть, это k нужно посчитать именно как коразмерность, правильно посчитанную. То есть, если, например, два переменных... Одно уравнение, то k будет двойкой. Вот мы сейчас ровно этот случай посмотрим. В одном случае. В одном случае. Значит, вот это вот функциональное уравнение... Это как доказано, нулевая, от... Вот это нулевая, от... да? Фактически это да, нулевая, это нулевая раз, да. Она оказана да. в нулевой размерности и есть как бы один класс, в размерности 2 она уже совершенно неизвестна, но за исключением одного класса примеров. Именно в размер 2. Э, да, в а размер размерности 1, 2? Да. Размерность мы пропускаем, Из да? кубических уравнений. А! Нет, это размерность э, здесь, это есть, это как я, бы, 0, я считаю нет? размерность, ну как у z, я считаю размерность А, ты z добавляешь, A1, да, такой да, как да, бы? Да. Размерность 0 это если было бы... И вот, вот эту штуку я бы еще добавил к ней еще одно уравнение. p равняется 0. То есть если бы у меня такое в конечном поле все было бы. Вот это была бы размерность 1. А, сейчас, то есть как бы а это самом... размерность 1. Есть какой-то строгий да, смысл, в котором z от x имеет размерность 2, а не 1? Да, да, да. А именно надо рассмотреть цепочку, максимальную цепочку простых идеалов в кольце. Вот, например, в, в z максимальная цепочка какая? Это да. просто ну, причисло да, в z от x. Да. Их, значит, можно взять такую цепочку. Можно взять z от x. А, вначале какой-нибудь обычный многочлен, а потом да, просто да, числа, да? Да, да, x, а потом еще x и P. Ага. А, а, вот, вот. Сейчас. Ну ладно, только в другую сторону, да? x содержит са Да, да, да, да. Правильно. То есть идет, значит, сколько нетривиальных... Uh -huh. Сколько нетривиальных, простых идеалов да, да. может влезть да. Это размерность кольца, да? Просто да, так да. Называется, да. да? да. Вот размерность да. кольца. А, и поэтому мы здесь все-таки размерность 1 да, имели в виду uh -huh. И для размерности 2 уже эта гипотеза... Ну, в общем случае абсолютно открыта, абсолютно открыта А в случае, да. значит, мы сейчас ее будем обсуждать для, очень, для уравнений второй степени третьей степени от а двух переменных, да, и где э, это называется, эту гипотезу, ну, про нее сейчас-сейчас я... А это, это связано дав... вот с доказательством великой Ферма? Да, фирма, да, это, это ровно то, что ага. и связано, собственно, ага. а, значит... Просили я... Великой великотерем Ферма, сейчас кое-что я... про это будет, кое-что. Нет, кое-что, кое я приведу э, всего лишь один пример, а чтобы Когда, когда будет доказательство великотерем Ферма, я говорю, ну, не да. скоро. Не скоро, не скоро. Mm. Ну, ну да, значит, а, давай давай еще один пример, посмотрим. Пример. Значит, сейчас мы, а, а, значит, рассмотрим, а, значит, будем рассматривать то, что называется эллиптические кривые. Значит, у нас будет да. одно уравнение третьей степени на две переменные. На две переменные? Да. да. Ну, я а, хочу конкретно. Вот я, например, возьму такое уравнение y в квадрате плюс y равняется x в кубе плюс x в квадрате. Ну, в принципе, я мог бы взять любое уравнение третьей степени. Так, да, я хочу, простите, я тут... Очень значит, неприятный. почему я хочу такое? Ну, я хочу как бы написать конкретное утверждение в данном случае. У -у -у. Вот, значит, ну, по-прежнему ну, мы, а... мы а, считаем число решений. А, число решений, вот, вот, вот нас интересует, полях. да, вот это вот в конечных полях. Да. И вот я сейчас напишу ответ. Собственно, а. А, а, гипотеза, которую ну, предложил Шимура, Даньяма, потом Вейль, а, и потом Вайлс доказал: а. Это что ответ да любой в уравнении третьей степени, имеет вот такой примерный вид, как я сейчас сейчас, сейчас сформулирую в этом случае. Точное абсолютное утверждение. Значит, э, ответ вот какой. Значит, давайте э, сделаем маленькую замену переменную. Давайте возьмем, э, вот вместо этой последовательности рассмотрим другую. п равно P минус CP. Угу. Они все в количество п, P да, имеют, потому что, ну, грубо говоря, если я перебрал иксы от 1 до п минус 1, да, ну, их примерно P оказалось. И для каждого вычислил значение, а слева просто извлек как-то квадратный корень, ну, потому что там всякие законы взаимности позволяют. Да, извлек, вот, кстати, да? это очень хорошее замечание. Вот И мы обсуждали, что P. есть а, три гипотезы Вели про уравнение над конечными полями. Вот есть, а, а, значит, гипотеза про рациональность. Мы да. сейчас еще посмотрим, что она означает что здесь. здесь. Туда, да? А есть гипотеза вот самая сложная, которую Делин доказал. Так. Вот эллиптических кривых до да, кривых третьей степени. Да. Это совершенно конкретное утверждение. Я вот его здесь напишу. Давай, давай, я сейчас. Да, что, а, что вот CP минус P по модулю меньше чем меньше, равно чем два корня из P. А, -а, -а что-то я где-то видел это. Конечно. Ну, В какой-то книжке я это видел, и еще я как раз, я обдумал, что... А я думал, что это мне вполне логично, потому что в среднем будет э, по одному решению для каждого х. А в среднем. Ну, как бы, либо 2, либо 0 из-за квадратичного закона взаимности. Ну, половина квадрата, половина квадраты квадрата, да? Ну, ну да. Вроде бы понятно, что ну, не что... очень понятно. Потому что... Э... Тут удивительное утверждение. Значит, примерно утверждается, что, э, что так... Э, что, что, что точек... Э, что решений столько же, сколько... Э, Точек напрямую, да? Ну, ну да, да, да, да, да, да. То есть, как Не бы... Не сильно отличается. Да, то есть, вот, э, ну, вот я могу э, каждому такому решению, x, y, вот с, вот с таким соотношением, сопоставить просто число из конечного поля, x. Ну да, ну типа да. Да, значит, теперь вот если я фиксирую x, то uh, сколько бывает Сколько Игра, можно да. найти игр, чтобы Два вот или ноль да, ну, да, да. Да. Да. ну вот утверждается, что действительно средний. Что, что, что среднее ровно пополам все делится Так случайно ну, ну, да. Хотя совершенно да. не очевидно, что вот эти да. Да. Когда я подставляю от 1 до минус 1 да. Что значения этой функции будут равномерно Тоже раскиданы между 1 и минус 1 Если бы они были равномерно раскиданы, то все было бы очевидно да, да. А если нет ну, Какая-то да. такая равномерность Оказывается, что да. некоторая часть да. равномерности сохраняется Непонятно, как вообще это можно доказать да, то есть это вот, я, я, я не могу представить себе методы, вот, которыми это делается. Но, видимо, надо просто расти на них. Да, круто. Вот. Э, а. Ну, хорошо. Значит, то есть это а, для всех кубических да. кривых? Или это вообще для всех? Для всех, а, значит, если кривая рода, G. Сейчас мы обсудим, что такое а. род. Да? То есть род это, это что? Вот, вот, вот это взять вот уравнение, да? Комплексное. Можно да, комплексными числами. Да? Это получится поверхность какая-то такая. Да, да. И, и это сфера с... Сфера с ручками. Вот количество ручек это и есть G. Ну да. И в общем случае здесь надо было поставить же. Все понял, да. А здесь единица, потому что одна ручка. Да, Ага. Вот. Я помню, я в независимом университете, когда я пытался там учиться на первом курсе, была задача вот нарисовать, нарисовать вот это вот множество, да. И я с удивлением обнаружил, когда рисовал долго-долго-долго, что там вот получается ТОР. С жутким удивлением. Потом прочел в книге, что это всегда так происходит. А вот мы сейчас попробуем это выяснить, почему это тор. Сейчас, значит, к этому чуть-чуть вернемся. А давай, значит, сначала вот я э, сформулирую, что же собственно гипотеза, да. вот ты ямы верили в данном большие, случае утверждает, которые в пределах а, корня да, сп. Да. Что же она утверждает? Так. Вот просто, вот совершенно конкретное утверждение. Это утверждение заключается в том, мы сейчас число в некотором смысле вычислим. Решение. Да? Вот. Значит, до этого мы рассмотрим решение. такую функцию f от q. Он называется модулярной формой. Значит, это будет q. Это будет произведение по всем n. 1 минус q в степени n в квадрате. И множить на произведение по всем n. 1 минус q в степени n в квадрате. Ой. Внезапно. Вот такая функция. Внезапно, почему 11? И утверждается. То если эту функцию разложить в ряд, Господи, то получится вот эти числа. Что? Подожди, это только для этого уравнения, да? Только для этого, но утверждается, что, а, значит, эта функция, которая из точности числа, вот эти точности да. да плюс минус да, скажем. да. Собственно, вот это есть, вот это вот факт сам по себе, вот его так доказать. Прямо. Не да, то, но, чтобы наркотический, просто. Наркотический, это Но а... это а... значит, это было, конечно, вот для этой конкретно кривой еще доказано до Уайлса, но, а... но это требует, а... требует усилий. Это потребовало усилий много математиков приложило к этому к этому. Есть, руку. Вот вот, смотри, вот просто вот берем эту функцию. Да, да? да, это, ну, грубо говоря, это обычное выражение откуда. Это там, да, его можно да. разложить. И превратить в обычный ряд. Uh -huh. Там будет видно, что при каждом кубу это конечное количество в сумме, да, то uh -huh. есть будет видно, что это обычный ряд. Uh -huh. а, и вдруг uh -huh. выясняется, что коэффициент этого ряда, это отличие от P чисел решений вот этого уравнения в конечных полях. Uh -huh. Uh -huh. А, нет, подожди, не совсем так, наверное, сейчас а, они, нужно переписать потом этот ряд еще через простые, да, как-то? или, подожди, или коэффициенты при... сейчас я не, не вполне понимаю суть утверждения, то есть если я сделал вот, у меня получится ряд, да? Вот <свист> ряд будет написан так альфа там 0 плюс альфа 1 q да, <свист> альфа 2 q <ку>, квадрат <свист> <свист> и так далее <свист> <свист> а, дальше мне нужно его как-то переписать в виде бесконечного произведения или уже здесь я вижу цешки, ажки? нет, а? ну, а, вот, утверждение, что что, что а что а n для простого n совпадает с этим числом. Ты, конечно, можешь спросить для непростых. Э, да. Для непростых. Это, я сейчас отв... э, давай, давай на этот вопрос легко а, ответить. Они все в... выражаются через простые. Просто вот это выражение уже ничего больше не надо делать, да. переписывать не, не да, надо. Да, никак да. Ну, вот здесь вот точное вот. утверждение, что вот это число равняется. A. Равно этому числу. Да. Ёкарный бабай. То есть при простых n это ровно Да. Число, да. Все. Да. Все. Как это? Как это можно понять вообще, да? Да, это какие-то тайны бытия. Просто тайны бытия. То есть, это уже не может понять школьник старшего класса. Да. Ну, ничего вот. сложного в этом нет, ничего сложного в том. Посчитал количество решений, да? По каждому конечному полю. Просто, Просто остатков. Да. И выяснил, что это одно и то же. Охренеть. И что же с этими альфа 0, альфа 1, альфа там допустим, 4, вот непростыми, простыми, а? Ну, давай, давай. Или давай. что-то сложное. Не, не очень сложное, давай я сейчас скажу. Давай я скажу две вещи. Значит, э, во-первых, э, что вот про, что такое, <сёк> да. чем эта функция замечательна? Значит, э, э, э, э, э, вот э, эта функция, давай, давай э, э, сделаем, вот здесь вот замену переменных. Давай положим, что q равняется e в степени 2. Вот сама эта функция, она удовлетворяет замечательному функциональному уравнению. Давай я его напишу. Так. Чтобы а, его а, написать... А, а, а, не будет, был, у меня да, да. Да. Чтобы его написать, давай возьмем... А, значит, сделаем такую замену И переменных. А, да. Да. А, а, да. Потом а. там будет а, минус 2, потом будет а, 1 это видно, да? И, ну, не видно, я а. готовюсь, я э, ну, надо это, же проверить, это, что это быстро можно понять, откуда здесь только при н да, равно да. э, единице, да, возникает а, нет, уже в квадрат, да, да это значит, э, минус, 2. минус 2 там, да. да и больше коэффициентов нигде не может да, быть да. потому да. что там только с, с да, 11, с 11, да. да. Ага. вот э, значит, давай сделаем такую замену переменных тут Сейчас, я, прости, тут, значит, 2pi тау. Mm -hmm, да. Значит, я хочу сделать из такой функции периодическую функцию с периодом 1. Mm -hmm, mm -hmm. Значит, я просто подставлю, ну, да, там, давай я да, возначу получается. g от tau. Да. Будет равняться, значит, f Ты тоже а... Кто-то меня... Кто -то меня спрашивал, какую сторону писать tau, все-таки в эту. А, ну, mm -hmm. ладно, да. Кто-то у меня был, я, я не помню, кто на канале, кто это был, а, в какую сторону пишет Тау. А, нет, Мишенька, Мишенька, да, по-моему, не помню, в какую пишется Тау. Ну, неважно, Тау все-таки направо, но это не имеет значения, пусть будет в этом. Да, значит, э, итак, G от, от Тау, значит, циклическая такая, да, будет Да. она? Да. Она равна э, F, куда подставили вместо Q вот это выражение, да, то есть мы его насильно... Значит, насильно зациклили. Ну, то есть, короче говоря, мы ограничили вот это на окружность. Mm -hmm. mm -hmm. И ввели параметр вот yeah. это на окружности Вот можно доказать, параметр. что а, значит что, что, вот, а, что этот ряд он сходится, mm -hmm. когда Q по модулю меньше единицы. Mm -hmm. Так, но здесь-то Q будет равняться. А Та, Тау, значит, если, если, если, если Q по модулю меньше единицы, mm -hmm. это означает, что Тау лежит в верхней полуплоскости, что а, а, мнимая часть. Больше нуля. Сейчас, секунда, сейчас, секунда, секунда. Сейчас ты запустил... Сейчас ты запустил... Сейчас ты... Чуть-чуть торможу. Сейчас ты запустил по тау, да? <érer> а, ну, просто по его выпускаешь. Ну, FPS, почему? Сейчас... Да? Сейчас... Q у меня по модулю. Это комплексное число. Комплексное число. <с Boden noise> по модулю меньше единиц. Значит, что это мне говорит? Когда вот это число, это экспонента по модулю меньше единицы. Так, вот это вот это, она да. же всегда равна единице, тут же и e. Нет, ну та уже не вещественна. А, -а, а, все, я понял, все-все-все-все. все, -все, -все, -все, -все. Да. Я думал, что параметр Значит, просто да, да, вещественный. Да. Значит, -а. если, я если я решу ну, комплексные да, комплекс неравенства, получится да. вот такое. Да. Значит, вот у меня вот эта функция, она, это такая галоморфная функция на вот такой вот верхней плоскости. Ага, ага. Угу. И оказывается, а, что да, вот эта вот рекомню, функция... Да. Это, нет, это не по кругу, это я неправильно сказал. Я думал, что ты g как функция висит. на верхнем полуплоскости. Да. Она удовлетворяет замечательному функциональному уравнению. Это g от a, b... Э, так, плюс b поделить на c плюс d равняется следующему выражению, значит, c tau плюс d квадрате умножить на G от Тау. Так. И где... Вот что такое вот это? Это произвольная матрица. Произвольные числа. Замена. Значит, замена. А... Не, не, не, не, не вырожденная, да, замена? Да, сейчас То я СЛ2... а, Ну, почти. А, значит, это а... вот эти вот а... а... Да. Вот эти вот числа Значит, эти вот, вот эта вот матрица, давай. да А, да, Б, да. С. с, Д. Д. во-первых, она, значит, лежит в С, l 2, З, с целыми коэффициентами да. И, во-вторых, С да. должно быть равно нулю по модулю 11 в данном случае. Значит, это верно только для такой вот, как бы, подгруппы. А, вот здесь, а это подгруппы, ну, это подгруппа, из, да, матриц, ну, из матриц, которые... Верхний треугольный по модулю 11. А, а ну да, естественно, да, сохранится. Да. Да, uh -huh. То есть, э, это называется конгруэнс yeah. подгруппы здесь. Она имеет конечный индекс. Да? Uh... Значит, вот здесь у меня есть такая подгруппа. Uh, вот uh, гамма, она обозначается 0,11 в данном случае. Сейчас. Состоящая uh... из всех матриц с таким свойством. Вот это вот лежит здесь. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Uh... Подожди, значит, C uh, делится на 11. Mm -hmm. Почему эта подгруппа оказывается, если бы они все делились на 11, я бы понял, почему она конечного индекса. А почему... Ну, э потому что у меня и, есть и, отображение -а. из SL2Z в uh, SL2F11. 11, да? И здесь <свят> у меня есть подгруппа матриц вот такого вот вида. Верхний треугольник. Да. Я беру прообраз полный прообраз все элементы здесь, которые здесь так. сюда попадают, да, а, да, вот да, в эту да, подгруппу. Да, да. Я утверждаю, что а. индекс это он а, не превосходит индекс вот этой подгруппы а здесь, а это конечная группа. А -а -а, слушай, то есть да. Достаточно да. занулить вам для единства всего лишь левый да. нижний да. угол. Да. Но все на самом деле вот. остальное будет тоже бесконечно, да. да? Это вот называется модулярной формой. Вот это число называется ее весом. Вес всегда на любой войны, эллиптической да? кривой будет двойкой. А вот это вот число, вот это вот в данном случае 11, это называется уровень. И вот зависит от он зависит от эллиптической кривой. От кривой. И, И как он зависит от эллиптической кривой? Он зависит, значит, вот... Вот а. у меня вот есть значит, эллиптическая кривая, это что-то заданное уравнением третьей степени. Да. Но не совсем произвольном уравнение. Вот это вот уравнение, например, x кубе равняется y в квадрате, оно не очень хорошее уравнение. Да. Если, если нарисовать, то получится что-то вот такое. Даже уже на DR, да, будет да. видно, что что-то не да. так. Она будет такая особая кривая. Да. Как понять по уравнению, это особая кривая или нет? Ну, нужно вычислить производные на c. Да, нужно взять частные производные. Вот ну, этого многочена по ИКСу, по y, поля, И решить, да? посмотреть, есть ли общее систем, решение у системы уравнений. Частное производная по x равняется нулю, частное производная по y да. равняется нулю. И вот это, собственно. Да, ну и это надо сделать над алгебрически замкнутом полем, да? Да, что да. Ага. Вот. А, но, значит, вот это уравнение, оно, конечно, Нормально. хорошее. Но если его взять по модулю некоторых простых p а, <мер> то оно становится плохим. И есть ровно одно простое P, при котором оно на самом деле становится это плохим. 11. Это 11. Да? Это называется плохая редукция? Да, да? это называется плохая редукция. доклад. Но, да, чуть-чуть мы снятаем, когда про это. Да-да-да, да, плохая редукция, то есть это, когда она нормальная, над Q, cool, но если ты ее над данным P сделал, то она уже вот такая, КАСП, получается. Да. Да? Или да. сам ПЕСЧЕНИЕ, да. в общем, да. что-то не то. И вы просто на множители. Да. Тупо. Так вот это вот число, вот это mm. вот, которое mm. вот, вот здесь вот возникает, это yeah. вот, вот 11. Это а, значит гипотеза а, гипотеза Таньямы mm. Вейля а, и а, шумуры Таньямы Вейля. Утверждает, оно про все эллиптические кривые. То есть возьмем эллиптическую кривую. Да. Рассмотрим все простые, которые плохая редукция. Да. Есть, в да. Она да. Значит, Я тогда делаю, что он... существует такое число n, которое является произведением степеней этих простых. Это можно точно сказать, каких именно степеней. Редукции бывают разные. Они бывают вот такие, бывают вот такие. Угу. И в зависимости от того, какая редукция, да. нужно брать либо первую степень, либо вторую. Вот, вот это, это похуже. Хуже, похуже это хуже, да. ага. вот. И существует модулярная форма. Модулярная форма – это функция голоморфная на верхней полуплоскости. Так. Вот как здесь. Вот с таким э, функциональным уравнением. Да. Функциональным уравнением. И там двойка обязательно. Так, да? заметим, что вот если у меня есть функция просто от Тау, которая удовлетворяет функциональному уравнению, то она в частности периодично по, с периодом 1 по Тау. Потому что я в качестве матрицы могу взять с матрицу просто сдвига, да, Она удовлетворяет этому, угу, она угу. вяжет по любому модулю. Вот. Mm -hmm. Поэтому я могу ее разложить, так сказать, в ряд Фурье, вот как здесь. Утверждается, ah. что значит, для любой криптической кривой существует, найдется такая модулярная форма, что вот эти коэффициенты, они будут с точности, свер... вот таким образом связаны с числом решений. Блин, то есть мы не можем вычислить числа решений в явной Но, форме. Да. Но мы знаем какие-то сокровенные тайны да, про них. Что есть какие-то функции удивительного вина. Но функции этих а, удивительно формы, да. А, оказывается, что для каждого числа n, да. вот тут это да. Для, для, для каждого уровня, <связывая> существует лишь конечное число, модуля, конечномерное пространство модулярных форм. И в принципе для каждого... В смысле, э, который вырождается плохо на нем. Нет, которые, mm -hmm. вот просто а, существует конечное число голоморфных функций. Наверное. А, нет, ну, нет, не, это, это да. формы, они а не да. да. кривые. Да. А, конечное число модулярных форм с этим, да. конечно, мерное пространство да. модулярных форм. Да. Да. А, то есть, если я наложил, ну, вроде как, условия убывают по силе, когда это растет, да? Потому да, что да. То, есть, то есть, конечно, все меньше и меньше матриц можно да. сюда подставлять, да. значит, меньше условий, больше размерность. Вроде, да. да? Ну и также с эллиптическими а, кривыми. Очень легко написать эллиптическую кривую, но, как правило, там будет много таких простых P, для которых она имеет плохую редукцию. Чем больше я возьму коэффициенты, тем больше, наверное, будет Шанс, таких да, про... шансов, да, да, шансов а, что... А, вот. а, там дискриминант, да, это да да, ну, да, да, да. А, ага. Вот. Так. А, значит, вот, собственно... Так. А, вот, например, <свят> в случае, когда уровень равен 11, существует только одномерное пространство модулярных форм уровня 11. То есть и вот это, одна, собственно, самом вот самом деле, она и есть. Ровно одна есть. образующая да. в нем, да? Да. То есть, ровно одна модулярная форма вес 11 имеет такой вид. Рассмотрим эту функцию, подставим Q равное 2 и tau, E в степени 2 и tau. Угу. Тау комплексный верхняя, значит, ну понятно, по плоскости. А, запишем соответствующую функцию, форму она для этого других таких нет. Да, кроме, кроме да, которого... да. Давай я немножко вот эту формулу ей. перепишу. Вот, вот это вот утверждение я хочу сейчас переписать. А, и на этом, наверное, нам надо закончить. А, давай, а, значит, а, вот... А, а, давай, да. давай я ее перепишу, ага. чтобы появились... Ты спрашивал, а есть ли интерпретация да, да, да, да, остальных да, коэффициентов? Да, ага. Угу. Так. Ага. Так, сейчас, наверное, сейчас, наверное появится произведение Эйвера, да? Да. Значит, О. давай я... Да. А, давай да, это да. мы сотрем. А, и давай, а, значит, попробуем посчитать z-функцию нашей эллиптической кривой. Вот такой. Угу. Так. Значит. Ну, мы знаем, как ее считать. Это надо взять а, произведение по всем P. Это а, вот в обычном смысле, да? А... То есть число решения подставляем. Ну, произведение по всем Ну, не, не в том, в котором там факторы были по максимальным идеалам. Нет, именно... А. Нет, когда у меня... Нет, э, то же нет, же самое, нет, нет, нет, то же нет, самое, просто всегда то же самое. Сейчас, значит, вот если у меня есть просто кольцо, да. не на конечном поле, не, на, не в характеристике P, да. то единственное определение зета-функции, которое у нас есть, это произведение по максимальным, максимальным идеалам. Идеал. А, значит, дальше, как бы для любого кольца... А, вот этот, эта зато функция ее можно По а, простым зап... раскидать да, да, раскидать по простым да. Значит, так. и получается вот такое а, Эту так. функцию, ее можно определить двумя способами С одной стороны, это произведение по максимальным идеалам Да Вот уже в этом, уже в этом. А с другой стороны, это экспонент от производящей функции числа решений. <coughs> да, <coughs> понятно угу. И вот сейчас мы будем через число вот, решения а, Значит, это. сейчас мы напишем формулу для этого Да а, Ну, а, мы уже знаем, что но ну, не знаем, это вот как бы то, про что Миша рассказывал, что, что, что то, что написано здесь, это рациональная функция от p в степени минус s. Да. Вообще для эллиптической кривой, эту рациональную функцию ее можно почти выписать. Сейчас я напишу. Значит, сейчас она вот, вот это, да, как бы? Или... Сейчас я ее. Нет, это, это будет произведение, это, это будет связано со всей z-функцией. А, Значит, да. а вот, да. вот давай попробуем посчитать вот, вот эту z-функцию. Ага. Значит, я сейчас сначала напишу ответ. Значит, ответ он будет такой: это будет 1 минус а p на p степени минус s на p а, степени а, плюс p степени. 1 минус 2s поделить на 1 а, в степени f в степени минус s. Так. Присательно. Так, вот. сейчас. Значит, смотри, давай мы а, немножко да. поглядим на эту формулу. Да. Во-первых, значит, вот в этой формуле есть только одна, да. а, один как бы неопределенный c, да. да. который, они, ага. который а связан с числом это? решений. И оказывается, что это абсолютно общее свойство эллиптических кривых. Удивительное свойство. Ну, точнее, не эллиптических а кривых рода один, Что если я знаю число... Значит, вот, вот то, что здесь написано, это z а, функция вот этой вот кривой на надконечной поле, На полем из П. -денера. Так. И мы знаем, что по определению это производящая функция для числа точек на этой кривой над всеми полями характеристики p то есть над полем из p элементов, над полем p в квадрате, и так далее. Да, да, Оказывается, я... что как да. только я знаю число решений по так. модулю p, то я знаю все. Это я знаю все. А, в этом смысл утверждений про рациональность вообще. Ведь что такое утверждение про рациональность? Ну, а, ну, вот у тебя есть какой-то ряд, да, а, а, производящая функция для числа решений. Если ты знаешь, что он рациональный, если ты знаешь, можешь оценить а, число, а, а, число... Uh, что означает, что ряд какой-то является рациональной функцией. Это означает, что его коэффициенты рекуррентной, удовлетворяют рекурентному соотношению. То есть если я знаю число решений uh, в поле из P-элементов, может быть, Fp uh, в квадрате, uh -huh. то я знаю все остальные. Well, взгляд, Здесь, в данном цена, случае, да? рекурентное соотношение, оно как бы длины, так сказать, Один. 1. Один. Вот. решение над ZP. Да. FP. Да. Да. Да. Да. Я знаю над всеми его конечными решениями. Да. И в частности, это одно из очень странных да. утверждений, да. Да, почему-то верных, что количество решений уэллиптического да. уравнения да. обычными остатками да. определяет количество над всеми... Да. да. Количество... Ну, давай посмотрим, почему формула должна быть вот такой. Давай поглядим. Помнишь, значит, вот Миша выписывал, выписывал, значит, формулу писал для z-функции многообразие на конечном поле. Вот у меня есть многообразие x. Чтобы немножко упростить себе жизнь, я буду считать, что это многообразие проективно. То есть да. я буду считать не... Да, добавлю несколько точек. Здесь нужно будет добавить одну точку на бесконечность. Y квадрат z да, плюс да, y z квадрат да, равно x. Да, да. И x там, x когда z, z равняется нулю, да. будет ровно одна точка. Ага, да. Вот. И тогда z-функция, значит, z-функция... Вот этого x точки s. Для нее есть такое вот. выражение. 1, 0, да, будет троекратное совпадение на бесконечности, Значит, для нее будет такое выражение. Значит, там надо взять детерминант. Я напомню: это вот это была как бы главная формула, которая прошлой лекции. Значит, там надо взять 1 минус p в степени минус s, умножить на фробинис. И надо посмотреть, как вот этот оператор действует на том, что называлось а, когмологиями. А, Когмологии а -а -а, вот эти вот да. а, а, степени а, многообразия x. Вот. Значит, вот это вот оператор, вот, фраби... эти, вот конечно, вот это дискретный грабенец да, да, действует на x. И а, значит, ну, таким образом он действует и на когомологиях. Я могу рассмотреть такой оператор. И нужно рассмотреть, значит, эта функция равняется произведению по всем i. Вот здесь тоже i. И вот это число нужно взять в степени э, э, э, минус 1 в степени i. Да, это вот Левшиц, да? Да, это ага. эквивалент формул Левшиц. абсолютно эквивалент формул Вот такая формула. Ага, ой, да. Вот. Но, например, если у меня есть эллиптическая кривая, эллиптическая кривая, да? Если x это эллиптическая кривая, то, ну, э, над комплексными числами эллиптическая кривая это тор. Тор. Какие у тора когомологии? Ну, в два в размерности один, если я правильно помню. Да. А, потому что такая. Да, такая. да. Ну и да. по одному в а, остальных да, двух. Да. Значит, э, ну, на нулевых когомологиях, ну, да? Да? да, на нулевых да, ли, все что угодно. Действует тривиально. Поэтому здесь <coughs> стоит детерминант <determinants coughs> тождественного оператора. Да. Э, Точнее нет, здесь стоит детерминант оператора 1 минус p степени минус s, действующего на одномерном пространстве. То есть он сам? Да, то есть вот там будет стоять 1 минус p степени минус s. А подожди, а почему минус первый пошел? У нас же это 0? Или тут немножко нумерации О, да, плюс 1, спасибо. Спасибо большое. Так, так, значит, пошел сюда вниз да. вот. сейчас, Значит, а Значит, еще попадаете. во втором, э, давай посмотрим, что в знаменателе. В знаменателе еще вторые, вторые гомологии. Да. Они тоже одномерные. Они одномерные. Но фрабениус там действует умножением на степень. это будет э, сейчас, степень, но, он действует умножением на p. А -а. На p. Всегда. Для любой кривой фрабениус, для любого n-мерного многообразия, на старших гомологиях фрабениус будет действовать умножением на p в степени. Вот. Это тоже простой э, э, член. Значит, ну, там который... тоже одна, одна, потому что это да, раз один. Да, да, да. вот. А вот числители это самое интересное, это то, что отвечает первым когомологиям, они двумерные. Двумерные. Да, да, да, да, да, да, вот. да. И я считаю, значит, характеристический полином вот этого фробениуса на двум... первых когомологиях. На двумерном, двумерном Что Это будет да. квадратичный полином. Да, конечно. А, и, а, значит, я могу его как бы так вот записать, а, какое-то неизвестное число. А, и, а, значит, единственное, что я... А, важно, лиц. что это полено второй степени, потому что это пространство а, да, размера да, ну да, да, вот, да, Но, значит, утверждается, что детерминант Фролениусу mm -hmm. на этом пространстве, он равен тоже P. Это следует из существования двойственности Пуанкаре между первыми кагомологиями, там на них есть кососемитическая форма со значением ага, вторых кагомологий, которые не сохраняет. И отсюда вот получается вот эта вот э, формула. Э, вот. Но это было. Э, про... а, минус 2С да, появился, да, а да. на П да, это... Да, но э, это была проективная эллиптическая кривая, а здесь она афинна. Так. Я должен выбросить z функцию точки. Если так. мое многообразие склеено из двух, то есть если оно, если я из многообразия какого-то выброшу точку, то эта функция просто поделится на z функцию точки, то есть на z функцию Римана. Mm -hmm. Вот, и вот поэтому oh, вот oh, у меня ты. здесь один множитель пропал. Вот. вот. Значит, сейчас вот это, Какой пропал? Ну вот, тут вот два множителя в знаменателе. Это и то, ah. и то, и другое, он, он как бы... Это, это просто эта функция Римана. Один минус... Так, сейчас в знаменателе идет 1 делить на 1 минус 1 ПТ. Mm. То есть сейчас, может быть, тут минус один стоит или нет? А, сейчас. сейчас, нам сейчас э на, то есть, кого нам нужно поделить на, э на Риммана? Ну, а. э ну если, вот, вот, вот, если бы я вот такое бы взял, то это была бы z функция Римана просто. А да а -а -а, а, а -а -а. То есть ну, давай я сейчас напишу. Э лучше чуть-чуть. Я хочу это записать так. Э по -э причинам Значит, давай запишем, что это z-функция Римана просто, посчитанная в точке s 1 а. угу, угу, угу. Здесь будет произведение по всем p, ну вот того, что здесь написано. 1 минус p. А, ну да, в да? степени минус s плюс в степени 1 минус 2. Вот. Значит, вообще z-функция эллиптической кривой, она устроена так. Там вот э, э, есть, как бы, туда входит z-функция Римана, и еще входит вот, вот такое вот произведение. Вот эта функция называется э, еще l-функция эллиптической кривой. Это как у Афины, да? То есть, да, это, это, да проекция, это у Афины. Проекция да. Проекция да. Проекция а года, иначе было да. бы две копии z-функции. Ну, и с сдвигом отличается. Там была uh -huh. бы еще z. А, все-все-вижу-вижу, вот все все-все. Вижу, вижу. Uh, все, да. все. Да. Вот здесь находится. Да. да. Вот. Значит, <клышко> вот это вот произведение я обозначу буквой L от S. Это тоже функция. Точнее, L от S минус первый. Да, понятно. Один на него да. будет да. L от s. Да, да. Так. да. Вот. И... так вот это вот утверждение можно а, сформулировать а, следующим образом. А, значит, а, а. Так, чтобы теперь уже все появилось Значит, а, L от S равняется а, а, сумме A, N, T по N, Значит, вот у меня, я сделал, начал с модулярной формы Да И я сделал вообще с функциями, можно делать такое преобразование Вот функцию можно разложить в ряд а, Тейлора. А потом вместо взять вместо как бы ряда телора вот такой же ряд, но с, с, с, с теми же коэффициентами. Дерехлия. Это называется преобразование мелина. Мелина, да? Да. А -а -а. Его можно как интегральную формулу для него написать. А это не ряд дирекле, вот такого. Ну это ряд дирекле, да. Но, да. но, но как Режевание бы это преобразование мелина, да? из функций функции. Функции да. от q, функции от s. Так. Вот. И утверждается, что если я к модулярной форме применю. Вот это вот преобразование милина, то есть я разложу ее в ряд и запишу в таком виде, то получится как раз L функция, ну вот в сущности, это Z функция с точностью до вот этой поправки, да. эллиптической кривой. Да, с точностью, как, а ну вот здесь, когда вся собака да. изорыта. Да. Сейчас, то есть сейчас, значит, еще раз, я беру вот такое, да. а теперь вместо Q вен записываю, записываю да. основные. Да. Это да. называется преобразование милина. Да, да. да. да. Вот. Ага. и э, здесь уже возникают все, получается, интерпретация всех коэффициентов в терминах, э, э, в терминах значит, эллиптической, эллиптической кривой. кривой. Вот, и, э, но, ну, значит, э, исходная функция, вот эта функция f, она удовлетворяла функциональному уравнению, она была модулярной формой. Да, вот Мы здесь это она да. ага. а Оказывается, что если я возьму преобразование Мелинна вообще у любой модулярной формы, то будет она удовлетворять некоторому функциональному уравнению. Вот, а именно, которая будет связывать значение э, в точке э, S и в точке 2 минус S. Это ровно то, что мы и хотим. 2, да. 2. Вот. Ну, пожалуй, что. Да. Ну вот, друзья, смотрите. Э, вот Я сейчас хочу некую речь произнести. да? Мне постоянно пишут, Алексей, когда наконец на канале будет разобрано полное доказательство великой теоремы Ферма. И я говорю, что вы просто на самом деле не понимаете, о чем вы говорите, да, то есть это там, если я брошу все, я через год или два, наверное, смогу его понять. В, в свободном полете, иногда проникая в науку, там, летом и зимой на каникулах, я это, наверное, может быть пойму к пенсии, но как бы, что называется, не раньше, и... Вот, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь, это маленькая приоткрытая дверца. То, что сейчас было, это вот чуть-чуть мы приоткрыли дверцу на то, что надо понимать, чтобы только приступить к изучению великой теоремы Ферма, если у вас есть такая цель. А мне постоянно об этом пишут, да. Вот, поэтому, значит, на самом деле, когда вы будете это проходить, наверняка вы забудете про первоначальную цель. Просто захотите понять вот эту красоту мира, да, и арифметического. А потом вам кто-нибудь напомнит, что вы входили, хотели сказать. Теленферманскую... а, ну это я маленький был, да, это, ну все маленькие дети хотят понять великую Ферма. вот, а на самом деле красота как раз вот тут и есть сама, вот, красота и тайна, и я вот как бы этим летом, я, когда мы, значит, долго жили на даче Подмосковье, я пытался читать Панчишкина манина ничего не понимал, но после того, как я вот эти две лекции выслушал, еще много раз пересмотрю, я надеюсь приступить к чтению Панчишкина Манина уже на следующей ступени. Вот вот так. Так что будем вместе учиться большой высокой математике. Вадик, спасибо огромное. Спасибо. Тебе. Огромное спасибо. спасибо. Маткульт, привет.